Привет! Пару месяцев назад Google рассказала о правилах модерации отзывов. Мы говорили об этом вот в этом видео, но даже после этих объяснений оставалось много вопросов, почему отзыв не проходит. И на днях Google наконец решила оповещать пользователей о непрошедших модерацию отзывов с указанием причины. Почти всегда в качестве причины указывается, что отзыв был посчитан фальшивым. Вообще искусственные отзывы оказались проблемой для рекламы местных услуг Local Service Ads, где по исследованиям специалистов подавляющее большинство отзывов были признаны фейком. Например, Лэн Роли сообщил, что отзывы в рекламе местных услуг Google на 80% являются спамом. Он также столкнулся с тем, что при поиске местных услуг от 25 до 50% результатов содержали информацию об одной компании Newport Beach. У них есть 17 специалистов, различные администраторы баз данных и сотни объявлений LSA. Я предоставила об этом подробную информацию сотрудникам Google но они отказываются что-либо с этим делать. Ссылку на исследование можно найти в описании под видео. Косвенно это признали и Google. Начав с прошлой недели предупреждать пользователей, что приводимые отзывы не являются гарантией соответствующего пользовательского опыта. То есть теперь уже официально знак гарантия Google ничего не гарантирует. Вернемся к отклоняемым отзывам. Специалисты предположили, что отказ публикации может быть связан с содержанием отзыва, нарушающим политики Google, либо содержащим только эмоциональную оценку. С учетной записью Google, из которой он был оставлен, также новый аккаунт без истории. Предположительно, Google принимает отзывы из 4-5 предложений с подробной информацией об услугах, оказанных компанией-специалистам и месте, где они были предоставлены. Чем подробнее и предметнее отзыв, тем больше вероятность, что он будет опубликован. Если не знаете, как это сделать, то подписывайтесь на наш канал и бесплатно учитесь делать это правильно. Не забудьте поставить лайк. До встречи!